Всем здорова! Всем привет! С, с вами, вами Братли Рекордс! И сегодня мы исполним для вас песню Лютика, «Лютика Чиканая монеточка Ну-ка, опа! е yeah. Поехали! Погнали! Всем удачного просмотра! И нам удачи! Когда скромня отдыхал отдел С Геральтом из Риви Он эту песню пел Белый волк с вели речевым чертом Эльфов покромсал, кромсал, несчетные когорты Сзади подползли, хоть это стыд и срам Сломали мне людню, дали по зубам Целился тот черт, не кроком прямо в глаз И тут ведьма крикнула: вот твой смертный час Ведьмаку заплатите, чеканной монетой, чеканной монетой. О -о -о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это вам. Он хоть на край земли отправиться готов, Сразить всех чудовищ, убить всех врагов. Он эльфов всех прогнал,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 Заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, ведь заплатите, зачтется все это. Че еще раз? Давай. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой, У -у -у -у. Ведьмаку заплатите, зачтется всю вам! Ха, Дай лопо е.